Когда русские познакомились с империей, которые еще не были русскими тогда, ну в XIII веке, вот пришел серьезный имперский автор по имени Бату, познакомил русских с империей, они многому научились. В какой-то момент учили момент, когда можно на окраине империи суетиться и начать консолидировать силу. Потом им очень крупно повезло с Тамерланом. Потому что если Тамерлан не пришел, им бы все-таки наваляли. У Казани, а Казани все-таки еще были силы для того, чтобы еще один разочек жесть Москву и еще что-нибудь такое сделать. Но пришел Тамерлан, сам жог Казань. А дальше не пошел, все, повезло. Ну должно то нам тоже как-то а, но Нам не один раз повезло, нам очень много раз повезло. Нам, если считать вот эту вот политею, вот тогда повезло, а потом очень крепко повезло с поляками в начале 17 века. Потому что они уже пришли, они уже сели, но потом сами переругались и передрались внутри, и отвалились, потому что, в принципе, все было заточено по то, чтобы Владислава посадили на престол. Но тут оказалось, что папа возревновал. Это же сам папа Владислава возревновал, что сыночек получит корону. Там они сами обрушили историю, да? Отцы и дети, ну, по-другому, страны Крепко повезло в 1709 году, под Полтавой, потому что, ну, как бы, не должен был Петр военить, да? И там масса всяких других вот этих вот историй, когда, ну, очень сильно повезло. Знаете, я когда я учился на, на, на, на Исфаке, я в 1990 году поступил, в 1995 году. Вот, я просто думаю, что если бы я говорил про то, что кому-то повезло в истории, вот так вот, вот так да, русскую историю выстраивалось понятие повезло. У нас вот есть студенты, и они, я вот просто можно провести эксперимент, пускай они скажут, что кому-то что-то повезло где да? а, Я думаю, что кровь их будут потом оттирать очень долго, возможно, да, от, от стен, потому что а, у нас-то вот все советские люди воспитаны, что есть закономерность. Вообще, насколько в истории реально случайность? Потому что мы говорим вот о повезло, да? Это такой, это вопрос вообще очень важный, да? О случайности в истории. То есть, судя по всему, возможно, да? По-вашему, как вот Что значит повезло? Вот ну, вот смотрите. Вот возьмем историю, которую все мы более-менее хоть каким-то образом знаем. Хотя нам, конечно, мозги сильно запутывал Лев Толстой вот с войной в мир. А, вот вторгается на Кулеон. Вот у нас есть геройский генерал Багратион, который все время рвется а, <coughs> дать генеральное сражение. И все время кляузничает на Барклайде Толли, что он трус, проходимец и вообще не русский человек. А, <coughs> и не хочет умереть за родную землю. Представьте себе, что на месте Александра Первого сидел какой-нибудь идиот. Вот одного этого было достаточно для того, чтобы продуть Наполеона целиком в целиком полностью. Вместо этого сидит Александр совершенно выдающийся роль сыгравший в это время и строго действует по плану, который они нарисовали с Бартлой и Бактоли, Примерно за полгода до вторжения Наполеона, потому что практически все бумаги, которые были на столе у Наполеона, оказывались в русском консульстве. То есть там хорошо работала разведка. И они знали, что пойдет, и они разрабатывали э, сценарий, что делать, и так дальше. То есть, ну повезло. Ну, а, нет, ну, можно, собственно говоря, вылезать по ли, личности, что будь, будь на престоле идиот, ну, В это время ему бы не удалось с 1501 по 1620 просидеться, эта бакерка началась раньше. А, а он, и, он как раз до этого прекрасно идиотически лез в Аустерлиндс и так дальше, а, насчет табакерки. Павел Первый совершенно не заслужил этой участии. Они же его убили не потому, что он был плохой государственный деятель. Они его убили, потому что он их драл, как хитровую козу. Он правильно дело. Значит, он сделал две вещи. Очень важно. Когда он вступил на престол, со свойством ему, как самодугу решительностью, он сказал, что его огорчает размер государственного долга. Почему денег больше не брать? Долг выплатить. Самое смешное, они это сделали. Вот это развитие между Россией, которая в 19 веке имеет Министерство финансов, и османской империи, которая в XIX веке имеет э, администрацию по управлению внешним долгом вместо министерства финансов. Ну, Плюс э, Павел э, не собирался с самого начала присоединяться к э, э, антинаполеонской коалиции. А пытался договориться э, с Наполеоном, направляя и Наполеона на британские колонии, и сам рассчитывая поживиться за этот счет. В принципе, этот сценарий был вполне возможен. Когда выяснилось, что этот сценарий э, запускается, вот тогда-то... Э, Британское влияние сработало. И никакий, никакой рог вокруг инженерного замка Павлу не помог. Но он не выглядит каким-то совершенно таким безнадежным товарищем. Люди идут душить шарфиком государя или табакеркой его мочить в висок. Не потому, что он плохой царь, потому что они... Свои интересы преследуют. Посмотрите, на Петра Третьего есть же черная легенда, да? Ну, царь-то дурак, он в солдатике играет и на Екатерину нашу, да, дорогую, внимание не обращает. А кто нам отменил пытку? А кто подготовил указ о вольности дворянства? Что... Это же не Екатерин сделал. Ну дело. как если государю удается сформировать такую группу противников, которая готова решиться на столько равен, это как свидетельство свидетельствует было Это свидетельство о том, что он не доглядел, был мягок. Да, вот и вот таких вещей не допускал, конечно. Но если всерьез говорит, то. Вот вам случайность в истории. Мы же все время говорим вот об этих случайностях. Но кто-нибудь настучал бы Павлу вовремя, ну, чтобы он не разобрался с этими ребятами? У него были на это силы. Ну, опять же, как показательно, что не вполне настучали. Так что показать? Вот она, случайность. Настучал, не настучал, это случайность. Или вы хотите вот это объявить закономерностью, философа? Не-не-не. Нет, ну я, со своей стороны, рискнул э, отчасти это объявить. И, не, в, мне нравится идея, что вообще закономерности там в случае не, не, не прослеживается, потому что... Закономерности есть. Вот когда я говорю о том, что если ты уже ввязался в соревнования, конфронтацию, когда у тебя в качестве двух союзников против тех выступающих Британия и Россия, все, ты пропал. Вот это закономерность, потому что одновременно иметь флот и армию такого масштаба невозможно. Сразу надрывается человек, да? Так надорвался Наполеон, так надорвался Гитлер, так надорвались немцы Первой мировой войны. А, да, это закономерность. Мы не можем вообразить от другого сценария. А вот... А насчет настучал-не настучал, настучал все-таки давайте оставим это за случайность.